Здравствуйте, с вами Надежда Соколова, ваш тренер ЛФК и эксперт в области здорового образа жизни и нейрофитнеса. Сегодняшний комплекс упражнений направлен на улучшение координации движений. Это поможет вам, во-первых, лучше держать баланс, во-вторых, лучше ориентироваться в пространстве с точки зрения психосоматики, ну и, конечно, лучше чувствовать и владеть свое тело. Данный комплекс упражнений я рекомендую выполнять, например, утром в качестве утренней зарядки. Потому что утром, когда тело заторможено, когда мозг еще не включился, вы можете выполнить комплекс упражнений на координацию движений и помочь проснуться вашему мозгу, включить вашу голову и запустить обменные процессы. Ну что, готовы? Начинаем. Ставим стопы параллельно, плечи опускаем вниз и выполняем небольшую разминочку. Берем в руки мяч и из этого положения мы сначала просто поворачиваем мяч. Вот таким образом, давая возможность проснуться нашим рукам. Если у вас по рукам побежали мурашки, это очень хорошо. Значит, ваши нервные окончания на пальчиках реагируют на легкий массаж, который мы таким образом... Делаем. В одну, в другую сторону повращали. Теперь мы опускаем руки вниз, выполняем круг плечами. Вот такой небольшой. Включаем в работу наши плечевые суставы. Последний раз также. Делаем шаг шире, переход вправо-влево. Мяч переносим к колену. Еще один раз так же. Уводим мяч вверх. И вращение мячом. Одна сторона. Другая сторона. Одна сторона. Другая сторона. Включаем в работу наши тазобедренные суставы. Последний раз так же. Передаем мяч в правую руку. Разводим руки в плие, передаем мяч из правой руки в левую руку, слегка округляя поясницу и растягивая ее. Продолжаем также. Последний раз также. Теперь из этого положения передаем мяч над головой в другую сторону и добавляем плие. Передали мяч, вернулись. Еще раз, вернулись. Чувствуем, как оживают наши плечевые суставы. Плечи не поднимаем, шею тянем, удлиняем. Последний раз также. И теперь мы опускаем мяч вниз, в пол. Скручивание. В нижней точке мяч остался. Мы ставим на него правую стопу и небольшое вращение. Разминаем мяч с водом стопы. Теперь перевели ногу на ребро стопы. Теперь прокатили мяч под пятку, носок, пятка, носок, пятка, носок. Еще немножко, еще четыре раза. Три, два. Последний раз также. И поменяем ногу. Другая нога. Ставим стопу на мяч и выполняем вращение. Полный круг, вдох, выдох, не торопимся. Чувствуем, как наши стопа просыпаются, разминаются. Мы помним, что стопа это отражение наших органов. На стопе находятся рефлекторные точки. Вращение в другую сторону, которые связаны со всеми частями тела и органами нашего организма перекатываем под пятку носок пятка носок пятка носок еще раз угу, еще разочек последний раз также и снова ребро стопы ребро стопы покачали покачали покачали опустили ногу вниз хорошо скручивание берем переводим мяч Мяч приблизительно на расстоянии одной стопы. И мы выполняем вращение вокруг мяча. Вот такое, да? Полный круг-вдох-выдох. Стараемся держать центр. Держать таз. Ага, еще раз. Полный круг. Это вдох-выдох. Последний раз так же, и все в другую сторону. Нога может быть на полу, может быть на весу. Выбирайте для себя удобный вариант. Не торопимся, контролируем наш корпус. Контролируем. На опорной ноге не висим. Последний раз так же. Теперь мы берем и меняем сторону. Другая сторона. Приблизительно стопа. Одна стопа. И дальше мы с вами выполняем вращение. Можно по полу. Постарайтесь, угу. чтобы нога в колене. Вот это вот неправильно. Ага. Полный круг. Вдох-выдох. Ага. Еще разочек. Можно себе слегка-слегка фиксировать стопой. Да? Страховать. Вращение в другую сторону. Оп. отводим ногу в сторону, еще разочек, ага, ну и последний раз также. И мы забираем наш мяч в руки и выполняем упражнения, которые использовали в разминке. У нас было три упражнения. Сейчас мы их соединим. И таким образом постараемся а, сконцентрироваться на них. Итак, плие. Передаем мяч перед собой. Плие. Передаем мяч над головой. Оставляем мяч вверху. Выполняем круг. Оп, сели. В другую сторону. Вращение. Оп, сели. И все сначала. Передаем на уровне груди. Передаем над головой. Оставляем вверху и вращение. Оп. Оп. И еще раз так же. Передаем на уровне груди. Передаем над головой. Вращение. Оп. Все по одному разу. Поехали. Впереди. Над головой. Ага. Мяч вверху и вращение. Последний раз так же. Оп. Опускаем мяч вниз. Стопы параллельно. Ноги слегка встряхнули. Следующее упражнение. Берем мяч в правую руку. Правая рука работает, левая нога. Правая нога опорная. Итак, отводим ногу в сторону. Отводим руку в сторону. И возвращаем. Удерживая баланс. Подтягивая пресс, не зависая на опорной ноге. У нас еще 4 раза. 3. 2. Последний раз также. Нога, рука остались сверху. Мы их удержали. И теперь выполняем вращение рукой ногой. Синхронизируем движение. Еще 4, 3, 2, последний раз так же и все в другую сторону. 8, 7, не торопимся, 6, 5, 4, 3, 2, последний раз так же и расслабились. Меняем ногу, меняем руку. Локоть на уровень тали, уводим руку в сторону, отводим ногу в сторону и соединяем два движения. Оп. Оп. Оп. Можете себя проверить, с какой ноги вам проще, легче выполнять движение. Ага, еще 4. три, два, стаем сверху, удерживаем положение, держим, держим, держим, держим. Выполняем вращение всего 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и в другую сторону. Не торопитесь, плечо не поднимаем. Ага, еще 4 раза. 4, 3, плечи не поднимаем, контролируем, контролируем. И последний раз также. Можно встряхнуть ноги, встряхнуть руки, сделать шаг шире, взять мяч и перейти вправо-влево, слегка тянуться мячом к колену, разворачивая корпус. Последний раз так же. Теперь уводим мяч вверх, переводим его к правому плечу, сгибаем правую ногу в колене, глубокий присед и тянемся мячом к левой ноге. Оп, вверх вдох. И вот такое движение вниз, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще 4 раза. Мы выполняем каждое упражнение по 8 раз. Конечно, если вы располагаете временем и хотите позаниматься чуть-чуть больше, последний раз также и меняем сторону. Вот она. Оп. Сгибаем левую ногу, тянемся. Вы можете э, выполнить несколько повторов. Например, два повтора каждого упражнения. Оп. У нас еще 4. Три. 2. Последний раз так же. И теперь мы уводим мяч вверх. Опускаем его вниз. Снова выполняем круг плечами. Опускаем мяч вниз. Оставляем его на полу. Угу. Еще немножечко разминаем наши стопы. Оп, правая стопа. Ребро стопы. Потянули. Угу. Пятка вперед. Носок на себя. Ага, еще разок. И поменяли ногу. И выполнили все с другой ноги. Прощение. В сторону, теперь вперед-назад, ребро стопы, опускаем ногу вниз, делаем вдох, выдох, еще раз так же вдох, выдох, последний раз так же вдох, резко выдыхаем, выдох, расслабляем корпус, делаем вдох, выдох. И на сегодня это все. Если это видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями. И напишите в комментариях, что у вас получается. Мне очень важно знать ваше мнение. Что интересно, что получается, что не получается. И что еще хотели бы вы узнать. До встречи, друзья! Ваша Надежда Соколова.